Ах, Пойдем так да? Давай Да Давай вот так по земле Давай Ну, Хибинах, подъем на гору Подезжали Эй, вы не будете Снег лежит. Причем это не на горах еще. Это еще на подходе. Лежит летающий снег. Мы идем туда. На гору куки. Я не могу выговорить. Пожалуйста, красота. И ради камней растут цветочки. Вот. Такой цветочек. Видно растет и прямо из камня. Вон еще группа туристов. Так лучше, здесь наверняка их обязательно. Молодец, Кира перешла, а вот маленький перевал только поднялись на него. Мы сюда подофидили. Очень красиво. Вот а. 100-500 метров. Пойдем, Почти. Идем уже до маленькой. Идем вон туда. Сейчас мы доедем. 500 метров Машина на высоте. Надо было обойти, да? Я? Ну, да, я как бы дополнительно, может, не помню, где вращать. Слушай, а нам получается, знаешь что, нам получается надо пройти сейчас по этой штуке, ну, да, наверное, да? и там спуститься. И вот подняться вот уже И потом и, и да. туда, и там, потом ты спустился, подъем, а там ну, да. поворот. Не, а что, если есть дровишки? Поклеите, наверху, поклонись, Все просто прекрасно. метров на удар моря. Такой снежок. Мы на востоке, 900 метров. Так, такой отсюда видок Вон. Здесь пошли 3500 3 километра 500 метров Вот еще вот осталось Мы были выше, чем у Тагара Эти горы На высоте 920 гирю метров. Гирю выснять. Поднимай. Человек с бревном идем. Не <О, ели> давай. Бля, почти на карачках, а. Тебя все верят. Ну, слушай, а без бревна это было бы легко. А вот, блин, с бревнишком это жесть здесь подымался. Как ощущение. Ну, очко вот так сжалось, понимал, что чуть-чуть это меня нафиг унесет. О, ну, степь ну, тичье полета. Готов, честно, цепите его здесь. Ну не, дойду. Нет. Как эта гора называется? Кукис Вумчор. Да. И как? Кукис Вумк Чор. А за... да? Вон, да, а, на... неизвестно, может там еще что-то есть. А. Это народ, который внизу знает. Высота тысячи километров на уровне моря. Такой цей вот видок. Забираемся потихоньку. Нас стало меньше. Уже почти забрались. Наверное, что не знаю, сколько еще осталось. Прошли почти 5, 4 километра 500 метров. Высота почти 1050 на дурване моря. Вот народ разбрехся. Одни вот там идут. там человек уже ушел. А основная, основная компания идет сзади. Там маленький ребенок Два маленьких ребенка. Женщина. Как-то все разбрелись. Не знаю, когда мы все были на месте. Говорили, что два часа, идем почти два часа. Вот эти сейчас по времени на да, два часа ночи, где-то около двух часов ночи. Там солнце за горизонтом пряталось, мне сзади хрустит. Вот так сквозь сюда вид. Но мы еще не на месте. еще топать? но каждый раз, когда идешь, появляется новое препятствие, новый склон. Вот пока вроде все пологое. Можем на нее забраться и опять вверх идти. Но там, обещают, плата будет. Все. Мы должны быть вот выше вот этих гор. Почти с ними на уровне. Это самая высокая гора. Кукичмор, как это так называется. Все, забываю название. Это Хибина. Вон там Кировск виднеется. Далеко-далеко. Круговы камни. Очень и очень редкая растительность. Вот немножко травки тут, цветочками. И все. Интересно. Кто-то из наших, что ли, стоит. Не знаю. Не видно. Далеко это. И группа затерялась. Вдалеке. Смотрите. Мы уже выше всех гор практически. мере на уровне. Какая здесь интересная местность. Сейчас буду подниматься дальше. Я уже не знаю, где здесь. Надо до верха дойти. А самое интересное, а что -то... такое ощущение, будто эта гора никогда не закончится. Вот идешь, по ней идешь. Мы все выше и выше. Все выше разбираемся. Народа сзади нет. Голоса слышал недавно? Но ну, тут слышимость хорошая. Они где-то очень далеко. Не знаю, сколько, может, километре от меня. И ну, метров 500 от меня другие. Там три человека. Один шел в ту сторону, двое туда. Будем догонять. Что я пока занимался, ну, смотрел, пытался записать на телефон, там памяти не хватало. Пока я там ковырялся, я потерял много времени. Ну и смысла не вижу. Телефон, батарейка уже 40% осталось. Вон дети кричат там где-то Кого-то зовут. Папа там... Легушка, Детки будут да. такую штуку? Не знаю, Рома, будешь я такую, такую штуку? Персик. Персик да, будешь? Да, сейчас только. Нет, сейчас возьми, тогда что буду. надо. Я буду, я не могу, мне надо вкусить, если я камушу. Ну давай. Три часа утра. Тут интересные цветы. Все растет на камнях. Вот такие тут полянки интересные. Такая здесь жесткая трава. Немножко на воронику похожились и цветочки. Голубенькие. Все это в камнях растет знаю, что это за трава, но она очень красивая. Еще вот такой мох ни разу не видел. Такая же растительность интересная. Утро солнечное, жаркое. Пол полдевятого. Крови так и не вернулись. Куда-то ушли, непонятно куда. Будем ждать. Где там ночуют. Вон наш лагерь. 100 тысяч метров вот такой вот человек с фотоаппаратом так дети близко не подходим Давай, давай, обычный да, да Давай, давай. Давай, проимфор. Я бы все равно так Я, я бы балдеон. Да, вот такой вид. Сколько нас осталось. Машинки Мы распускаемся а Там машина ездит У нас этап еще по полету здесь в порядке? Некоторые никогда не тает